Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео поговорим о фьючерсах, а именно о торговле на фьючерсах мультиактивов, именно на бирже Binance. Я покажу их преимущества, потому что я очень часто торгую именно фьючерсами мультиактивом по своей стратегии для заработка на данном инструменте ну прежде всего, кто не знает, фьючерсы это контракт на покупку какого-либо, любого там актива в будущем по зафиксированной за момент заключения сделки цене и активом фьючерса может выступать все что угодно это может быть товары, услуги, акции и так далее но на рынке криптовалют, вот мы с вами да, как инвесторы, мы используем фьючерсы в основном для хеджирования рисков и спекулятивной прибыли. Ну, Большая часть это спекулятивная прибыль. Для этого я выбираю биржу Binance. Я всегда на ней торгую. Именно по фьючерсам. Одна из топовых бирж. Здесь очень удобно, все понятно. И смотрите, очень важно, если вы не зарегистрированы на бирже Binance еще, ссылка под видео в описании, залетайте и перейдя по этой ссылке у вас будет пожизненная скидка на комиссию 20% именно на торговую комиссию, когда вы будете торговать. Также всем новым участникам, если вы первый раз регистрируетесь, будет бонус до 50$ долларов на торговые операции в виде ваучеров. Итак, биржа Binance, вот так она выглядит. Вам нужно, чтобы найти вкладку фьючерсы, нужно нажать вот эту вкладку деривативы. И здесь нажать фьючерсы М. В стандартном режиме вы торгуете, например, там одним контрактом к USDT. Вы можете делать ставки BTC-USDT. Да? Вы можете открывать long, вы можете открывать short. Но перейдя в режим мультиаккаунтов, вот здесь вы сможете торговать и как за USDT и так же за бюст одновременно и это очень круто вы можете ставить позиции того же BTC например и на USDT и к бюст открывать и в long и в short одновременно или другую позиции. в общем давайте переходить как это выглядит для начала чтобы установить режим мультиаккаунтов вам нужно вот зайти вот здесь сюда такая стрелочка нажать вот сюда настройки идете вниз выбираете режим актива. У вас здесь будет стоять режим одного актива, вам нужно будет переключиться в режим мультиактивов. Нажимаете, переключаетесь, все, у меня уже этот режим включенный. Также я понимаю, что сейчас в основном большинство торгует с телефона, смартфона, я тоже так делаю, это очень удобно. Поэтому вот видите экран моего смартфона, это биржа Binance, приложение. Обязательно регистрируйтесь, скачивайтесь и нажимаете, вот есть главная страница, вы нажимаете вкладочку фьючерсы. Дальше справа в троеточие, да, выбираете вот такие всплывающие окно выпадает, нажимаете настройки и здесь режим актива, опять же таки видите, нажимаете на него, у вас будет стоять режим одного актива, вы выбираете внизу режим мультиактива, переключаетесь и все. Вот так легко на приложении вы сможете переключиться в режим ну а саму торговлю давайте я покажу уже на компьютере, потому что здесь экран будет побольше и можно увидеть целую картинку. Прежде всего, вам на фьючерсы нужно будет перевести сумму на которую вы хотите торговать. Можно нажать вот эту, видите, стрелочку. Нажимаете, и вы, например, вот здесь корректируете. Вы хотите из фиат спотового аккаунта перевести на фьючерсы. Выбираете здесь какую валюту, там USDT, например, и переводите. Все, у меня есть, да, там, 100 долларов. Вот сейчас и вот эти 100 долларов в детей, я могу задействовать, сделать ордер на покупку любого актива, и если я переключусь в бессрочный контракт, там, бюст, да. У меня здесь тоже, видите, появится на балансе. Сейчас подтянется. Вот, видите, та же самая сумма 100 бюст, То есть это тоже валюта Бинанса, которая приравнена к доллару. То есть тот же самый стейблкоин и еще и очень надежный. В таком режиме очень важно понимать, здесь вы можете использовать, как всегда, выбирать любую маржу, там ставить плечо, там X10, X2, да, то есть если мы условно поставим плечо X10, у нас на счету 100 бюст, то мы можем торговать, и делать максимальную позицию на 1000 бюст, да? то есть в 10 раз. Я думаю, с этим понятно. И в таком режиме мультиактива вы должны понимать, что работает это все только на кросс-марже, перекрестной. На изолированной у вас не получится. Какая разница между изолированной и кросс-маржой? Самое главное отличие, то, что на изолированной марже в случае ликвидации вы рискуете только той суммой, которую вы поставили. Вот, например, вы открыли позицию на 10 долларов с плечом там, 10x, Общая сумма торговли это будет на 100 долларов вы торгуете, но вы рискуете суммой потерять только 10 долларов. В случае ликвидации у вас 10 долларов ликвидирует и останется 90 долларов на счету. В случае кросс маржи как мультиаккаунтов вы рискуете всем абсолютно депозитов если будет ликвидация. То есть вот эти 100 бюст они полностью сгорят если доведете вы позицию свои до ликвидации. Поэтому здесь внимательно нужно всегда следить и пользоваться риск менеджментом. А именно всегда ставить стопы, либо следить за позицией. Либо закрывать вручную, либо ставить стоп, чтобы если цена идет не в вашем направлении, вы закрываете в себе какой-то минимальный убыток, а не полностью там, чтобы вас ликвидировало полный объем. Итак, давайте начнем с контракта USDT. Давайте, вот смотрите, биткоин ходит, да, у нас уже где-то полмесяца ну, неопределенно. В таком диапазоне 28 там, 700, верхняя граница там, 31. Вы не знаете, куда там пойдет рынок. Вы можете взять и открыть, например, позицию на биткоине в режиме мультиаккаунтов и в лонг, и в шорт одновременно. Ну, естественно, я открою сейчас позицию, показать, как работает. Но я бы открывал, конечно же, если бы цена пришла границы какой-то канала да, там к верхней или к нижней ну, ну я сейчас просто для эксперимента покажу как это работает мы берем прям по рынку нажимаем рынок и нажимаем там 5 процентов от депозита я хочу зайти в btc выбираю тоже там десятое плечо давайте поставим давайте еще раз 5 процентов и нажимаю по рынку купить, чтобы сразу. Но имейте в виду, если вы нажимаете купить по рынку, то вы таким образом платите чуть больше комиссии, чем лимитными ордерами. Все, у нас первая позиция в BTC Long открылась. Задействована маржа у нас 3 доллара. Но мы с 10 плечом торгуем, значит мы торгуем на 30 долларов. И сразу же мы можем перейти на бессрочный контракт Boost в этом режиме. И хеджировать наши риски, потому что мы, например, не знаем, куда пойдет биткоин. Нажимаем там 5% от нашего общего депозита и нажимаем по маркету «Продать в шорт». Встаем в сторону падения. Да? И таким образом, смотрите, у нас позиция открыта и в лонг, и в шорт. И примечательность данного направления, еще, что у нас сумма общая будет постоянно балансировать. Вот, Например, если цена мы поставили в лонг, а она идет на падение, то в лонг у нас идет минус, а биткоин а идет вниз, а мы поставили в шорт, то у нас здесь идет плюс. И таким образом у вас позиция постоянно будет в нуле. Но если вы уже поймете, что рынок действительно идет, например, вниз, а не вверх, да, то вы позицию мелкий убыток закрываете, которая была лонговая, да, и вас с общего баланса там где-то ну, потеряете в этом доллар условно, да, там минимально закроете, а позицию в шорт вы оставляете. И таким образом, цена идет туда, куда вам надо, и на той другой позиции, которая стоит в шорт, вы зарабатываете деньги. И таким образом, где бы вы ни открыли, какой бы актив ни открыли, один или другой, если вы откроете, к примеру, сейчас DOT в лонг, э, например, да а кардана откроете в шорт, так вот например если DOT в лонг даст вам минус определенный вы потерпите убыток, закройтесь там по стоп лоссу, там 5 долларов потеряете а кардана там пошло в ту сторону куда вы ставили да, и вы заработаете 20 долларов то здесь общий баланс в режиме мультиаккаунтов у вас просто будет плюс 15 долларов то есть нивелирует убыток дота 5, 5 долларов и вот кардана перекроет эту сделку. То есть вот это тоже одно из преимуществ. И самое главное здесь кросс-марже, смотрите внимательно. Вот здесь процент показывает коэффициент маржи аккаунта, в какой степени риска. Сейчас мы находимся как бы в плюсовой позиции 0.70%. Стоимость актива, видите, что я говорил, это 100 долларов у нас. И мы рискуем в случае ликвидации всем депозитом. Поэтому всегда следите за вот этим значением, чтобы оно, во-первых, не заходила в большой минус по вашему риск-менеджменту и закрывайте тогда либо руками, либо же выставляйте стоп-лоссы, чтобы не нести э, большие потери и не дай бог не нарваться на ликвидацию. Чтобы закрыть руками, вы можете закрыть вот все позиции сразу, либо по рынку, либо нажать лимит, выставить по цене, которую вы хотите закрыть. Ну и вот здесь видите take profit, take loss. Вы здесь можете нажать. И по какой цене вы, например, хотите закрыть биткоин плюс и где вы хотите поставить стоп-лосс, если цена пойдет не туда, куда вы предугадали, да, высчитали, то какой минус вы потерпите. Вот если я наберу биткоин по 28 тысяч стоп-лосс, да, я заработаю там 1 доллар шестьдесят. Если я стоп-лосс поставлю в лонговой позиции, да, например, если биткоин упадет на 28 тысяч, да, то я потеряю доллар 68. Стоп-лосс несет, позиция закроется. И таким образом я уже не буду рисковать вот тем объемом, который у меня есть полный. Поэтому стоп-лоссы всегда на фьючерсах используйте, потому что будут у вас проблемы. Ну а я же по рынку закрою одну и вторую позицию. Ну все, друзья, даже получился такой мини-курс вообще, как пользоваться и торговать на фьючерсах. Видите, здесь намного больше преимуществ, чем в обычного режима. Поэтому, кому данное видео понравилось, обязательно используйте, напишите об этом в комментариях, знали вы об этом режиме или нет.